Кто-нибудь из вас, по-любому же, был в такой ситуации, когда для работы нужно набрать лексику на определенную тему? Всем привет, меня зовут Лариса и я начинающий инструктор по хатха-йоге. Я хочу прокачать профессиональную лексику на английском языке для того, чтобы иметь в дальнейшем возможность работать за границей. Как думаете, с чего мне следует начать? Сообщество, давайте задействуем коллективный разум, поможем девушке и составим для нее план действий. Вот что бы вы сделали на ее месте? Окей, okay, хорошо, давайте скажу, чтобы я сделал на ее месте, а вы в комментариях меня поправите и дополните. Если бы мне нужно было прокачать лексику для какой-нибудь работы, я бы прокачал английский до того уровня, на котором я могу на этом языке учиться. И вот тогда, после того, как я набрал бы этот уровень, я бы уже начал изучать на английском тему. И тогда лексика набиралась бы... Как-то естественно и сама собой. Для работы за границей, по идее, нужно еще разрешение на работу. Хотя есть люди, которые работают без него. Одна моя бывшая вообще говорила, что лучше просить прощения, чем разрешение. Но иногда такая философия прямой путь на урановые рудники. Надеюсь, кстати, она сейчас именно там. Короче, я бы получил разрешение. В зависимости от страны, в зависимости от работы, уровень могут требовать разный. Но вообще, вроде как, где-то в среднем по больнице требуется уровень upper intermediate, то есть B2. И, кстати, именно на этом уровне человек уже, в принципе, комфортно может делать на языке что угодно, в том числе учиться. Поэтому что делать? М -м -м, прокачать английский и изучать на нем тему. А теперь самое интересное. Давайте... Попробуем набросать подробный пошаговый план действий, как это делать. Этот шаг, в принципе, не обязательный, но я бы все-таки чекнул, какой у меня сейчас уровень. Причем, да, онлайн-тесты никогда не покажут, насколько хорошо ты умеешь говорить или писать, но все-таки они хотя бы дадут тебе представление о том, насколько хорошо ты на данный момент умеешь понимать текст. Понимать на слух, и в принципе, что у тебя с грамматикой. И эти данные в принципе могут тебе пригодиться в будущем принимать решения. У нас на канале было видео про то, как узнать свой уровень, и там была парочка онлайн-тестов, с помощью которых это можно сделать. По-моему, уровень знания языка это такой классический автомобиль о четырех колесах. Каждое колесо — это определенный навык, на котором едет твой английский. Умение услышать и понять, что тебе сказали. Умение прочитать и понять, что тебе написали. Умение написать так, чтобы тебя поняли. И умение сказать так, чтобы тебя поняли. Навыков, связанных с изучением языка, так-то больше. Еще есть навык решать тесты, навык сращивать зачеты, навык показывать руками, чтобы тебя поняли, если так не доходит. Навык обидно и красиво ругаться матом, чего, кстати, на английском я не умею. И вообще вот навыки развиты, как правило, не одинаково. Некоторые навыки развиты лучше других, одни колеса больше других. Как правило, навык понимания развит лучше, чем навыки объяснения. И поэтому, кстати, если у тебя синдром собаки, получается, что твой английский — это трактор. Короче, на этом шаге я бы постарался прикинуть, какие навыки больше всего пригодятся мне для моей будущей работы и в каких я отстаю. Например, если это инструктор по йоге, то мне нужно уметь выразить свою мысль, чтобы ученики поняли, что я от них хочу, и умение услышать и понять, что они от меня хотят, то есть говорение и слушание. На этом шаге я бы подобрал для себя инструменты для того, чтобы прокачать необходимые для меня навыки. Можно подобрать преподавателя с дороги, накормить, помыть, обогреть и объяснить, что тебе от него надо. И если ты выполнил шаги до этого, разговор будет очень конкретный и простой. Мне нужно поднять свой уровень с A2 до B2, а также потренировать аудирование и говорение, потому что в этих навыках я отстаю. Преподаватели могут в комментариях меня поправить, но мне кажется, что вот при такой постановке технического задания любой преподаватель будет только рад внутри себя, возможно, даже плакать, потому что обычно вводные от студента звучат как... Ну, мне нужен английский, чтобы был, чтобы знать его, чтобы, ну, вдруг пригодиться. Как известно, нет ТЗ. Результат... Преподаватель это очень удобный и очень умный инструмент, который поможет тебе прокачать все четыре навыка, которые мы назвали, ну и еще поможет починить грамматику в тех местах, где она у тебя сломана. Но преподаватель это не обязательный инструмент, есть еще и другие, которые можно использовать как и без преподавателя, так и совместно с преподавателем. Как-то раз я делал обзор на сервис Puzzle English, вот здесь можно его посмотреть, поэтому я знаю, что он заточен как раз под развитие этого навыка. Там есть довольно много упражнений, которые как раз можно выбрать под свой уровень. Вот для этого его полезно было два шага назад узнать. По мере того, как я понимал бы на слух все лучше и лучше, я бы стал слушать что-то уже на интересующую меня тему например я бы нашел какой-нибудь канал про йогу на ютюбер я бы начал слушать какой-нибудь тематический подкаст например есть такой подкаст йога girl um, тоже в описании будет на него ссылочка topic it's bringing Ресурсов очень много, гуглится все это за минуту, и я бы их обязательно начал подключать. Ну, про фильмы и сериалы для тренировки, аудирования, типа и так из каждого утюга рассказывают, вы в курсе. На том же Puzzle English и на Lingua Leo есть очень много текстов, которые можно подобрать, опять же, под свой уровень. И, опять же, для этого его неплохо бы знать. Где-то ближе к уровню B2 я бы начал уже читать обычные книги, художественную литературу, причем начал бы с тех книг, которые я уже читал на русском, чтобы мне было попроще. Ну, вообще, как читать, что читать, как выбрать книгу, у нас было про это несколько видео, вот здесь ссылочки. Но напомню, что условный Стивен Кинг не садится писать очередной роман с мыслью «Блин, надо сесть написать что-нибудь для уровня Принтермедиат, но в конце концов люди ждут, и никто так не пишет, поэтому даже не спрашивайте». Под определенный уровень можно найти либо адаптированную, либо учебную литературу. Если мне читать книги уже более или менее комфортно, я бы начал потихонечку добавлять в свой рацион тематические книги, да, про йогу. Купить их можно на Amazon, их полно, очень легко найти. Кстати, да, в 21 веке же можно еще нагуглить на всякие бесплатные блоги и инстаграмы про йогу. Кто знает хорошие, пишите в комментариях. Старожилы канала в курсе, что я огромный фанат такого инструмента, как дневник на английском языке. И я постоянно всем советую его вести, писать каждый день, и всех уже этим задолбал, и себя в том числе. Но на канале довольно много видео про то, где я попытался рассказать, почему это важно чем это хорошо и полезно, что это дает, как это делать, и вот тоже посмотрите. По-любому нас сейчас смотрят море фонцы, которые вели дневник хотя бы месяц, и некоторые супер люди, которые вели его аж целый год каждый день. Ребят, напишите в комментариях, как ощущение, что вам это дало, а пусть Лариса почитает. Если бы у меня был препод, то я все равно вел бы дневник и обязательно просил бы преподавателя читать мой дневник, смотреть мои ошибки и обсуждать их со мной. Если преподавателя нет, можно воспользоваться друзьями или сервисами. Есть довольно неплохой сервис Grammarly, на который я когда-нибудь обязательно сделаю обзор, но даже его бесплатная версия, в принципе, позволяет вылавливать ну, самые вот такие простые ошибки, как минимум в написании, но и в грамматике тоже. Можно воспользоваться сервисом italki, выкладывать свои записи туда в надежде на то, что носители языка на них наткнутся, и исправят ошибки, но я не особо рассчитывал бы на то, что они будут исправлять прям каждую запись и даже не каждую вторую. Некоторые перепроверяют свои записи через Google Translate, но я бы не стал этого делать, потому что слезть с него потом гораздо сложнее, чем с иглы мужского одобрения. Я бы обязательно писал что-то на тему, которую я изучаю, то есть, что ты писал бы про йогу? Во-первых, это позволит тебе использовать те слова и выражения, которые ты увидел в книгах, услышал в подкастах и так далее, и перевести свой пассивный словарный запас в активный. Это помогает тебе научиться выражать свою мысль на тему, которую ты изучаешь. И это очень поможет при разговоре. Я бы писал что-то типа, ну, я не знаю, планов занятий по йоге эм, для своих учеников. Или какие-то свои мысли на тему практики. Ну, или, например, я бы стал пытаться своими словами или услышанными в подкастах, видео и так далее, пересказать, что я понял или узнал про практику. Умение сказать так, чтобы человек меня понял, то есть наше любимое говорение. Единственный. Единственный реально рабочий на сегодня инструмент – это другой живой человек. Да, некоторые сервисы будут рассказывать, какие у них офигенные, очень умные упражнения на прокачку говорения, и алгоритмы, и нейросети. Но, по-моему, это как готовиться к тому, чтобы бухать с мужиками на рыбалке, тренируясь у надувного бассейна в компании бабушки, любимых кукол и двух бутылок тархуна или тархуна. Нужен второй живой человек, или носитель языка, или не носитель, но англоговорящий, или русский человек, говорящий прилично на английском, но обязательно, блин, другой живой человек. Еще подойдут репетиторы на сервисе ITOKIC, который минутка рекламы, является спонсором этого видео. Это сервис для изучения английского языка с живыми людьми. Репетиторы там стоят, как правило, раза в два дешевле профессиональных преподавателей. И существуют они как раз для того, чтобы прокачать говорение. Их там очень-очень много, можно выбрать на любой вкус. И, кстати, можно найти репетитора, который тоже интересуется йогой. Об этом можно узнать в анкете у каждого репетитора. Можно попрактиковать говорение и в одиночестве. ну, Например, провести воображаемое занятие по йоге для воображаемых зрителей. Что в этом такого? Это как подготовиться к презентации, что ли, порепетировать. Но вообще, что я думаю о практике говорения в одиночестве, можно посмотреть вот в этом видео или узнать об этом в фильме «Сплит». Кто вы? Я ленивая, прокрастинаторская жопа, которой чудовищно сложно иногда усадить себя за работу, я знаю, что мне нужен четкий график занятий, иначе все пропало, и я ни за что никогда не сяду. Как-то у Владимира Волошина подслушал такую мысль про спорт. Представь себе, что твоя жизнь – это маленькая тесная однушка, в которую нужно запихнуть, затащить диван». Диван это имелся в виду спорт. Так вот английский это даже не диван, это целый рояль. И единственный способ для меня затащить его в свою мелкую тесную однушку – это заранее освободить под него место, иначе ничего не выйдет. Заниматься английским, когда есть свободное время, это гарантия факапа. Как сказал вот другой классик: время это очень странный предмет. Оно если есть, то его сразу нет. Поэтому я бы забронировал время на английский в своем расписании дня. Причем я бы постарался сделать так, чтобы английский у меня был каждый день в одно и то же время. Мне это помогло бы себя дисциплинировать. Я бы знал, что каждый день в 19.00 у меня английский, поэтому все от меня оставьте меня в покое, не кантовать, я занят. Если бы мне прям сильно горело повысить свой уровень, я бы занимался минут по 90 5-6 раз в неделю. Но опять же, это чисто я, если бы мне горело, это строго индивидуально, каждый выбирает, сколько ему заниматься сам. И у нас было про это видео, тут все зависит от того, как сильно тебя приперло. Еще важный нюанс. Зная себя, я бы каждое воскресенье, Планировал, что я буду делать в понедельник в 1900 занимаясь английским потому что опять же зная себя вот я не запланировал понедельник 1900 я сажусь за английский сел так что будем делать и начинаю искать погуглил 10 раз отвлекся на instagram попил чай убрал за котом вернулся нашел что-то время уже 8 ну типа смысл уже завтра сделаю в два раза больше честно по-любому. Поэтому я сделал для себя пример расписания на целую неделю по дням, что я буду делать. Выложил на Patreon, можете зайти посмотреть, оно там лежит в открытом доступе, может вам тоже пригодится. Еще я бы в конце каждого занятия минут 10-15 уделял тому, чтобы как раз запланировать, что я буду делать завтра на следующий день, 19.00. Кстати, еще посоветую приложение, которым я сам пользуюсь, чтобы не отвлекаться на телефон, когда я сижу занимаюсь переводами или пишу сценарий. Называется оно Forest. Смысл в том, что сажаешь там дерево, ставишь таймер, и выключаешь экран если ты разблокируешь телефон и начинаешь там что-то скроллить дерево гибнет и если вы говорите что одно ну, электронное дерево нож не настоящее ну погибло и еще либо у вас нет сердца либо у вас в детстве не было тамагочи чем лучше знаешь английский тем проще на нем учиться изучать выбранную тобой тему или тематику. Поэтому по мере роста моего уровня я бы начал менять соотношение учебных материалов. То есть если я начал с уровня A2, то в моем меню изначально были вот эти все упражнения, там, тексты, пробелочку. Джеку хотелось есть Джона и Сару и Рождество в Калифорнии. Но по мере роста моего уровня я бы постепенно старался бы все 90 минут своего времени на английский заполнить, собственно, текстами и всем остальным на тему йоги. Если бы я был настроен прям решительно, и если бы у меня были лишние деньги, то я бы сходил, сдал IELTS и TOEFL. С одной стороны, это позволило бы мне, даже если не нужен сертификат, проверить свои успехи. Особенно в плане письма и говорения, которые как раз-таки там проверяются, в отличие от онлайн-тестов. С другой стороны, если бы я завалил тест, я бы начал уже учить английский из принципа, чтобы как-то реабилитироваться. Сообщество. Был ли кто-нибудь из вас, да по-любому кто-то из вас был в такой ситуации, когда нужно для работы набрать лексику на определенную тему. Напишите, что вы делали, поделитесь своим опытом, потому что... Я тут все отснял, сел монтировать и знаете о чем подумал? Если у нас в комментариях наберется много дельных советов или хоть сколько-нибудь, я сделаю еще одно видео по этим советам с благодарностью и упоминанием их авторов. Поэтому давайте постараемся и вместе сделаем еще одно полезное видео. Как вам идея? Мои мысли на эту тему. Мой план — это всего лишь мой план. План одного человека. Одна голова хорошо, а сколько нас там тысяч — гораздо лучше. Поэтому пишите, давайте вместе поможем девушке добиться своего.